Всем доброго дня! С вами Савантрочек Леха, и сегодня на канале сибилей Сегодня выходит сотый ролик на канале. Поэтому надо показать что-то прям очень красивое. И чук, кофекса, хороший питок, погнали! А с эпичной заставкой пока у меня проблемы, поэтому пока будем наблюдать, как я завариваю чаек. Со временем мы это исправим. Итак, перемещаемся в коридор. Пришло время наводить красоту. Для этого на Алиэкспресс заранее приобрел трафарет для имитации кирпичной кладки. Натираю трафарет под солнечным маслом в надежде, что гипса штукатурка не будет прилипать. Надежда не оправдалась. Начинаю лепить кладку снизу вверх. Так если идти сверху вниз, то в нижней части будет проблема прикладывать трафарет. Ну, на последнем ряду это будет прям вот критично. А я старался выровнять под более естественные с помощью обычной мокрой кисточки от имитации идеально ровной кладки мы отказались хотела что-то новенькое, то есть необычное поэтому купили вот такой необычный трафарет алюминиевый скажу сразу, редкостная шляпа этот алюминиевый трафарет если будете делать нечто подобное берите пластиковый, не пожалеете Сделать по-быстрому одну стенку полностью, а потом взять мокрую кисточку и быстренько все подремнить не получилось. Процесс занимал очень много времени, а гипс быстро застывал, поэтому супруга тоже подключилась, чтобы хоть как-то наверстывать темпы. Сам коридор небольшой, не менялся с момента черновой отделки, в ширину метр двадцать, то есть с креслом пройти можно, высота потолков будет делать два с половиной, ну оптимально, то есть немного много ни мало. Хоть коридор и небольшой, но времени съел довольно-таки немало. Не стоит обращать внимание на то, что автор работает в прямом смысле босиком. Кто бы что ни говорил, но даже без теплых водяных полов в доме вполне комфортно. Деньги на отопление было вбухано очень немало, но совсем недавно узнал, что можно было в принципе неплохо так сэкономить. Хочу поделиться интересным электрообогревателем от компании Коузи. А где здесь экономия? Ну, во-первых, мне бы не пришлось закупать и собирать столько оборудования для котельной. Во-вторых, для монтажа достаточно лишь повесить конвектор на стену и вставить вилку в розетку. Они хорошо работают в связке с терморегуляторами. Проект и особые знания в монтаже здесь в принципе-то не нужны. Ну и в-третьих, эти конвекторы коузи потребляют мало электроэнергии. Для обогрева комнаты в 15 квадратов нужно лишь электроконвектор мощностью 0,7 кВт в час энергии. Другими словами, для обогрева моего дома в 150 жилых квадратных метров сейчас тратится 11 кВт в час энергии ну котел на 11 кВт но если бы я использовал конвекторы Коузи то согласно заявленным характеристикам я бы тратил 7,2 кВт в час с переводом на русские рубли сейчас я трачу 66 рублей в час а с такими конвекторами тратил бы 42 рубля в час то есть экономия составила бы 30% в месяц Да, кстати, за счет малопуской нагрузки может работать совместно с альтернативными источниками энергии, например, ветряк, то есть солнечные батареи, панельные, ядерная подстанция в АС бункере, как у меня, пока собирается. Но полноценный и детальный тест с разбором этих конвекторов я проведу в своей мастерской, там, где будет холодное помещение, и мы протестируем, насколько они эффективны. Ссылочку на конвекторы Коузи я оставлю в описании. Перемещаемся в коридор, наши кирпичики подсохли, и теперь зашкуриваем края, которые, на мой взгляд, не соответствуют заявленным требованиям. Ну а после прям хорошенечко загрунтовываем. Теперь окрашиваемся в белый цвет, белый цвет это будет имитация раствора между кирпичной кладкой. Полностью белый цвет тоже выглядит неплохо, хотел составить, но по задумке кирпичики будут серыми, красными мы даже не рассматривали, никаких красных кирпичиков, не-не-не, не надо. Берем вали губку, им удобно катать по вершинам штукатурки, не пачкая ниши, то есть как раз кирпичики станут серыми, а белая часть раствора останется белыми. Но как бы сильно не старался, скорее всего из-за маленького валика в некоторых местах все равно пришлось опять подкрашивать белым цветом. На будущее валик нужно брать подлиннее, иначе будут такие же косяки как у меня. Ляпов оказалось было много, и поэтому и занятие было очень-очень-очень-очень утомительным. Можно было прям заснуть. Но работу старался довести до идеала. Да, кстати, так канал продает развиваться. На этот Новый год супруга подарила мне рельку. Леха, а что это? Ну, смотрите сами. Ну и в конце все полностью покрываю лаком. Зачем? Во-первых, лак блестит, дает блестки, кладка смотрится еще красивее, ну и во-вторых, эти стены можно мыть чуть ли необычной водой. Ничего, кладки не будет и краски тоже. Не забываем поставить моднявые выключатели. Ну и теперь сравниваем то что было. И теперь то, что стало. На этом у меня все, с вами был смотрщик Леха, не болейте, не скучайте и до встречи.